Ребята, всем привет. Приветики, привет. Рассказ, как дела, как настроение. С вами Цинкулечка. Ребята, раз, два, три, так. Это я так про себя, ага. О, все сделал. Так, короче, ребята, спасибо огромное за то, что смотрите, за то, что ставите лайкосики. Если нравится, обязательно пишите. Будем продолжать, будем смотреть. А, многие просили, короче, тут по базе типа мне побегать. Ну, тут у меня в принципе ничего такого прям уж очень интересного нету. Ребята, обновил доску, короче, тех, кто смотрит, тех, кто комментирует, короче, смотрит. Еще этика надо будет добавлять. Но, ребята, я думаю, ее переделывать. Ребята, короче, у нас сегодня такая движуха. Я поизучал, в общем, поизучал, ребята. Сведения Получил пару радиосигналов Сегодня, короче, тема нашего приключения Это будет у нас Скажите мне, я вам скажу, это у нас будет эм, Поиски Различных капсул Плюс радиомаяки, сегодня тоже немножко Попутешествуем, плюс, ребята, я запустил Комнату сканирования, она у меня показывает Обломки, обломки Комната сканирования, где вы, сейчас я вам покажу Ребятишки, братишки, вот она будет Показывать обломки, я прокачал Чип, который у меня стоит внутри головы я теперь как киберк вижу что у меня здесь приходит еще из новенького короче ребята я типа тут вам не показывал здесь оказывается есть камеры ребята не знаю вы знали или нет можно управлять камерой представляете можно камеры безопасно плавать и на всяких рыбок короче понтить вы Выкобениваться. Вот так вот. Выкобениться. Ребят, за импакт. Спасибо вам реально огромное. Спасибо за то, что смотрите. Так как мне отсюда выйти-то? Эй, ну-ка, давай залезть назад. Давай залезть назад вот сюда, вот опачки. Огромное, огромное вам, ребята Сюда что, что ты будешь делать? Ну все, уже залезь. Залезь. Все, камера один. Ну-ка, отстань, отстань. Отстань, отстань. Выйти, выйти, выйти, выйти. О, какая, о, какая картиночка. Короче, ребята, сразу же будем вытягаться. Сейчас посмотрим, что у меня тут ла ла ла ла ла ла Маячки есть, это есть. Сейчас быстренько, короче, скажите, я вам скажу, схавай оп оп оп, оп. Да, давай сюда. схаваем немножко ребятишки-братишки дыньки быстренько схаваем сразу же еще возьмем немножечко с собой да ну что ты открываешь то багается у меня вот эта грядка короче это видите как и та грядка багается и это немножечко я не знаю вроде до этого ничего такого подобного не было но вот сейчас в последнее время стало вот так вот видите что делать Что ты будешь делать не нравится и эти сразу открывает типа на тап Беру, а он открывает, видите, что? Вот такая, вот фигня, ребята. Раз, два, три, четыре. Опа, ножичек в эфире. Раз, два, три, четыре. Ножичек в эфире. И перестал, видите, семена не делает. Капец, лицуха, Йокаррент Бабай, ребята, лицензия. Купил лицензию. На, извините меня, по этой самой скажите, я вам скажу, по скидону все работало. Был русский язык, по фпс все было стабильно, все вообще было четенько, вообще все ништяк на самом деле. Ля купил лицуху, думаю, ну, ну, ну капон, камон, играю, да. Видосы пишу, надо поддержать разработчика. И смотрите, что происходит. Ну что это такое? Ну, алло, ну как мне теперь семена отсюда добывать? Ну, ну как? Как? Представляете, он не бьет ее просто Раньше бил спокойно, все было хорошо Че с тобой не так, алло? Ну это капец какой-то, ребята, реально Я даже не знаю, я так с голоду подохну Я так-то на эти грядки рассчитывал, алло А тут присаживаться нельзя? Что, может быть, мне что-то мешает Я не знаю, блин, Че, что, что, что случилось-то, ребят? Что случилось-то? Емкость, видишь, бью-бью-бью, вот ничего Ну-ка, покопу, вот, пожалуйста, да Семена, но эти мне семена не нужны Они, типа, несъедобные, алло, отравишься Будет плохо, будет плохо, отравишься Блять, как как теперь? А ях биореактор сейчас засуну просто и все. Биореактор, биореактор. Ага, не лезут, не понял. Ладно, выбросим так. Ну давай, во, во, во, ну хоть скраешку. Ты смотрите, скраешку зацепил. И вот так еще попробуем. Еще, еще, вот, вот, вот, вот, вот, поши, пошли поши, поши, комуняка, пошика. Хорош, семян надел, сейчас засадим, ребята. Сейчас засадим. Так, давай еще пару стырем пару стерем, берет? Ну вот зачем ты достаешь-то? мармар -мар. Вот, бери. Видите, марманды, вот. Использовать емкость для посадки. Не надо. Можно мне просто дыньку стырить? Динку использовать. Давай дыньку стырим. Дыньку стырим. Ля, я еще вот буду теперь со своими грядками воевать. Но ну, это капец какой-то забей, ребята, честно. Это просто какой-то забей, это что такое вообще? Это уму непостижимо. Могу дыньку взять? Дайте дыньку. Капец! Серьезно? Что, неужели придется переделывать? Неужели придется переделывать? За... Запись у меня не крашнулась, роли, нет? Видите, не берет. Ву -ву. А, она растет! А, типа, типа она растет, я поэтому не могу взять. Серьезно? Она, потому что растет, я не могу взять. А я тут что-то гоню бочку. Столько уже наиграл, столько всего настроил, и, и типа это? Не вкугиваешь. Короче, ребята, погнали, погнали. Погнали. Короче, мы получили, смотрите, ребята, радио данные. Какие мы получили? Во-первых. Во-первых, еще одно. Говорит, спасательная капсула 7. Координаты прилагаются. Капсула структурный цела, Но изготовительно кресса. Медным тазом. еп Не везет вам, подсоедините, капсула 7. Любимое мое число 7. Если что так. Координаты сигнала подтверждены. Приблизительное расположение источника передачи записи в базу данных. камон. Так, сразу чекаем. Давай к кпк чекам смотрим чуть здесь короче я вот этот радиосигнал получил это автоматический сигнал без спасательной капсулы 12 12 12 потом 13 а 12 мы изучали 13 вот смотрите да что тут было а приоритетное автоматическое сообщение спасательной капсулы 13 савроры координаты прилагаются спасательной капсуле находится высоко пассажиры Джуни реджины я сказал Хассер. зачем вообще должен записывать это немедленно отправьте представителей похоронного бюро ⁇ ёпты чувак с потом мы ребята получили смс-ку от маргинштерна там маргинштерн короче тоже смс я не знаю где он сейчас в израиле или где он короче вот что он нам прислал слушайте и драм пошел ну он как это еще по другому назвать вот прям начало трека начало только subject. И как давай качать. Короче, прикинь, качать. Ну, короче, херобор, какая-то непонятно, да? Обнаружено 9 новых биологических объектов. Режим Т-3, поиск анализ отправка места положения другим агентам. Фигня какая-то. И плюс от капсулы номер семь Говорит посадная капсула номер 7. Координаты прилагаются. Капсула структурно цела, но изготовитель накрылся. Прошу помощи. Капсула 7. Конец Прием. Давай, до свидания. Короче, выдвигаемся на капсулу 7. Капсула какая-то еще там что-то. Ну, короче, не суть. Они у меня помечены. Вот, капсула 12 и капсула 7, плюс еще мои вот эти вот очень куча всяких моих этих самых, обзор на базу, ну ребята обзор на базу вы уже все видели, короче здесь короче у меня НЗ здесь у меня короче редкие металлы серебро, золото здесь у меня редкие металлы вот видите, вот вот эти ароматики капец их собирать. О, магнитин, вот это рубины, это, это короче, знаете, в мире в, в этом мире это капец, капец как жестко. Ну здесь соляга, короче, соляга это если короче вот соль употребляешь, соль, соль видите, соль. Писано тоже это вот так вот. И все, и капец. И больше не стримишь, ничего не делаешь. Здесь, короче, инженер, но это типа, короче, всякие строительные штуки, муки. И это мой друг. Это мой друг, его зовут, э, э, его зовут Володя. Вот он. Мой друг. Я его сейчас возьму. Возьми, пожалуйста, друг. Вот. Я его люблю. Мой друг Володя, мы с ним очень подружились в последнее время. Я его, наверное, даже с собой возьму. С друганом Володя веселее на самом деле. Он очень классный, мне он нравится реально. Вот познакомься с Дракошей. Володя, привет, Дракоша, привет. Так, я, короче, с работы, я устал, поэтому я немножко веду себя как наркоман. Катейка, Володя поцеловал Катейку. Тут, короче, у меня пока пусто. Не вырастет капуста. Потому что дыню даже не могу подобрать с грядки. Ну ничего, ребята, на самом деле, типа, мы разберемся, разберемся. Здесь, короче, биореактор. Да? Володька, классный реактор, Володька, посмотрите А ну, там собрать собрать плавать, короче, фарш Ну, здесь у меня, короче, шкафы-шкафы э, Пока не подписал, здесь я держу, короче, ребята Яички, вот здесь у меня яички Всякие, короче, я их потом Сюда проникаю, у меня тут, короче, энергия ночью Это ночью, база сканирования Ребята, в чем прикол, можно поставить Например, обломки, алмазы Потом, короче Титан, Шметан, и он, короче, на карте вот здесь вот это все отмечает. Вот видите точечки красные? Потом вот эту штуку прокачивайте дальность, дальность, шмальность, вот это всю ну, Володь, Ну ты помоги, ты рассказывай, Володь. Володь, Ну ты это тоже рассказывай, помогай. А вот здесь, короче, ребята, изготавливаете чип, вот этот я вам покажу, вот опачки. И его вставляешь в голову, и ты, короче, как Терминатор тоже видишь то, что здесь. Я поначалу около часа я тупил, вот здесь точки, да? Я думаю, какую? Ну ладно, вот точка здесь. А как? Я пойму, как она в океане-то, вон там. Володька, пригляди за, за баской пока, пока я рассказываю. Видите, как? Оказывается, ты берешь чип, вставляешь и все, ты как терминатор. Видите, вот обомок, вот обомок. Ну, погнали, по, по капсулам. Володька, ты готов? Володька, Володька, ты готов? Здесь у меня, короче, панорама. ба бла ба Володе нравится, мне тоже. Здесь будет стыковочная шахта еще какая-нибудь, возможно. Здесь еще тоже что-нибудь будет. Это как бы я с запасом на будущее, потому что здесь такие капец-капец, какие станции стоят. А, я вам полочку-то не показал или показал полочку. Полочка, полочка, полочка, пол... Полочка там, короче, сумочка стоит, ну, у меня тут цветочки лепесточки Короче, вот видите, здесь у меня кораблик, короче, стоит. Кепочка, короче, я ее три с половиной часа пытался перевернуть. Вот так, короче, вот так вот ее берешь, Володька, ищите, пожалуйста, по-братски. Володька. Володь, посиди в кармашке. Володька, ты не сдохнешь. Я надеюсь, Володька не сдохнет. Володька, ты не сдохнешь там у меня в кармашке? И вот смотрите, да. Вот ее, короче, вот так берешь на пятерочку, например, да? И, короче, чтобы круто положить козырьком вперед, это надо вот так крутить. И я, короче, я вот так делал. Я делал вот так. Я делал по всякому, короче, плюнул вот так его положил и все. Она лежит как-то по ушлепански. Ну, короче, лежит. Кораблик, я. Через забор ногу заделища, но кораблик более-менее я поставил Сумки, как будто я цаган на вокзале, но это не суть, это как-то вообще непонятно что Не суть, короче Все, погнали, ребята, погнали Капсулы, какие у нас, я уже забыл Но ничего страшного, Володька нам подскажет Володька, ты где? Я, блин, сожрал Володьку. Я Володьку сожрал. Ну, ничего страшного. волочка номер один минус. Ничего страшного. Минус один Володька. Я, ребята, по такому поводу предлагаю сделать новую. Ёпт, твои мать, я друга съел. Ебет сердце. Меди нету вообще ни одного кусочка, что ли? Меди нету у меня. У меня есть медяшка где-нибудь? Хоть кусочек, хоть маленький. Вы, может, вы... О, у меня есть провод. Полупроводники. Ребят. я я Володьку съел. Я прям сырого его съел, что ли? Володька, ты где брат? Блять, я его натверсил. Простите, я обещал не материться. Ну, я не матерись. Вот что значит привычку. Ребята, я предлагаю, короче, завести ресурсы. Где? А почему я не могу сделать, что ли? А зачем мне это делать? А зачем мне это делать, ребята? А зачем? Я могу прям так уже все это сделать. По факту. Ляс, работы, капец, ступлю. Так, где, где, где, где? Один, два. Ну давай его, короче, на пятерочку поставим. Ребята, я предлагаю вам сейчас просто, ребята. Просто, просто. Оп оп оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, где, где, где, где эта штука, где эта штука, где эта штука, ребята, она вот здесь, что ли? Да, она вот здесь вот эта штука. Короче, ребята, я, я вам предлагаю вот здесь, короче, вот здесь мы будем разместим, вот здесь вот напишем, короче. И здесь у нас будут, короче, кто, Ух, кто, кто из них друзей погиб. Минус Володька будет у нас. Минус Володя, Володя, минус Володя, минус Володя. Был друг, нету друга, ничего страшного. Поехали в это там. Я найду себе нового друга, прям сейчас. Я прям сейчас найду себе нового друга, потому что я без новых Нового друга, ну я не могу, ребята. Сами понимаете. Друг, он очень важен, он нужен. Он может скоротать одиночество э, в этой глубине. Вот, все. Вот. Теперь мой новый друг, ребята. Сейчас я его главное его опять не съесть. На пятерочку поставлю. Все. Как тебя будут звать? Тебя будут звать Олег. Олег. Олег, брат, мы с тобой, понимаешь, брат? Мы с тобой наделаем тут делов. Мы сейчас пойдем капсулу изучать, братишка. Ой, мы с тобой, брат. У меня был друг, он меня бросил. Он меня бросил, братан. Друг был у меня, но он бросил меня, как понимаешь, предал меня Я надеюсь, ты меня не предашь, Олег, братик, Олег, ну мы же с тобой натуре. Мы же, братаны, короче, по крови с тобой. Все, Олег, давай в кармашек. Олег, давай в кармашек, короче, сиди там, братан, а то я тебе съел, не дай бог. Так, поехали. Ля, взял, друга зажевал. Ага, хранилище нам не надо, в мотылек сразу погружаемся Ребят, смех смехом, а одно место кверху мехом Погнали, короче Мотылек, добро пожаловать Обломок пока пропустим Капсула 12, выдвигаемся туда Сразу на троечку Беунш Мой любимый сонарчик Который создает атмосферу, поехали Ребята, я надеюсь, серия получится достаточно веселый. Не обращайте внимания я, по... я под этой, под морской солью, так Ничего здесь нету такого. Ресурсы, ребята, я исконно собирать особо не буду, потому что серии, как бы... Ну, вот это не особо интересно вам смотреть, как я буду там, да. Хотя вот эта штука очень редкая. Видите, вот это, Вон да, та вот. Такая вот какашечка на стенке. Вот ее бы, если честно, я бы раздолбил. У меня вот как бы цыганская моя, моя манерка тянет меня раздолбить. Ну, как бы камон, камон, людям не особо это интересно. Я прошлую серию немножко затянул с Левиафаном, как бы я там плавал, плавал, ну не знаю, может вам понравится, ребята, обязательно напишите, если вам понравилось. Про лайки тоже не забивайте, про лайки, комментарии, я надеюсь, эта серия нам удастся. Поехали сразу, ребята, капсула номер 12, ребята, в следующей серии я планирую отправиться на остров и изучить систему ПВО, следующая серия у нас в основном будет, наверное, на суше, хотя, О, вот это здрасте, кстати, если Танюха будешь смотреть, Танюха, я видал, что вот эту хера помещают в большой аквариум, и она питает базу. Ребята, внимание, челлендж! Сможет ли Цинкуля вот эту рыбьеху, блядь, посадить в аквариум? Ух ты! Эй! Давай до свидания, слышь. Вон иди с тем махайся. Иди с тем махайся. Вот эту гибеху можно реально, ребята, представляете, посадить в аквариум, она у вас будет плавать. Ну это жесть какая-то. Только что для этого надо, я не знаю, наверное, какую пушку. а как его внутрь затащить, тоже хз. Это что такое? Это что за покемон? Ты кто такой вообще есть? Ты кто такой есть? Его бы изучить на самом деле. Вижу, ребята, это какая-то расщелина. Кстати! Блин, ну до базы... Епец сердце перестало! А, я думал, это уже какая-то блондинка у меня ехала. Нет, это я просто сам пьяный. Термальный горячий источник. Блин, отличный источник питания, ребята. Электричество. Если отсюда до базы протянуть, короче, специальный провод, но до базы очень далеко, да? До базы достаточно далеко, то можно вообще забыть про биореактор. Типа, ля, вот это на самом деле источник питания очень круто. Да пошел ты, слышишь? Лё, огонёк. Аганиш. Вон, вижу, ребята. Вижу, вижу, вижу. 180 метров. Капсула 12. Вот эта фигня, я как понимаю, только крабом. Буром только будет. Краба у меня, к сожалению, нет. Но я думаю, в следующей серии мы его, наверное, уже создадим. Посмотрим. У меня там кое-что еще немножко не хватает. Я тут немножко позадрочу. Я обязательно создам. Вот эти тоже, да? Штуки-дрюки. Они по-любому, ребята, с этим. Скажите, я вам скажу. Ну, вы поняли. Да? Ля, здесь так опасно, ребята, если честно. Я мотылечек вот сюда припаркую. Свет потушу Вот так вот и давай на глайдере поехали Работаем, работаем, пацаны Что это такое? Внимание, пройдет Отметка 200 метров, эффективность кислорода значительно снизилась Блять, меня куда-то, сука, засасывает Куда меня, сука, засасывает Охереть, не, я на мотыльке попал. что-то я передумал, ребята Куда меня засасывает, воду всю высосало Из меня вообще просто жесть какая-то Блять, зачем мне вот эти вот Я взял с собой, ребят, реально, зачем Это меня куда начало подсасывать это куда меня начало подсасывать, ребята? Я в шоке, если честно. Ля, меня... Мне надо ее же как-то изучить. А как мне ее изучить, если меня подсасывает? А как... Короче, ребята, сделаем ход конем, сохраняем. Сохраняем. Давай, погнали. Ну как-то же изучить тебе ее надо. Ребят, серия не серия будет, если мы ее не изучим. Мина, ты выкини, блядь, этой лаванды. Че ты их с собой таскаешь, придурок? Только Олежку не выкини. Олега не надо выкидывать. Олег друг теперь наш. Я оставлю свинец, неплохо. Эти семена я могу нарубить. Ребята, все, я короче богу их нему отдал. Если что, я возьму глайдер. Жертвоприношение, ребята, в виде витаминов. Куда интересно? А может быть этот меня зубами схватил и поэтому так? Это что такое? Яйцо, яйцо, яйцо. Возьму, если место не будет, выкину. Яйцо питает реактор мой. Я яйца просто уничтожаю, ребята, на завтрак, на обед и ужин. Так. Давай посмотрим. Опачки, какие-то данные. Данцы. Данцы. Собер... О! Ключик. Нам нужны скрижали. Одна синяя скрижали у меня есть. Репульсная винтовочка. Я ее где-то уже какие-то остатки подбирал. Загруженные данные. Бортовой журнал помощника дан без капсулы 12. Обязательно, ребята, их почитаем. Обязательно. Давайте прочитаем быстренько. Ля, ну ты давай только в мотылек сядешь и будешь читать. Тут вот, Слышь, расселся. Нашел тут кемпинг-зону отдыха. Нашел тут кемпинг-зону отдыха. Давай сейчас смотрим, я вот это подберу, скажем, цыганское. Моя душоночка а -а -а. соль. Как мне соль пойти? Быстренько читаем, что там. Вот, говорит, спасательная капсула 7, координаты прилагаются капсула структурно-цела, но это вот про нее, да? Мы сюда прибыли, на капсулу 7 или нет? Координаты сигнала повреждены, приблизительное расположение источника передачи записано в базу данных. База данных. А где у нас база данных? Геологические данные. Сюда они у нас упали, мертвая зона, да-да-да. Загруженные данные. Выжившие и выжившие совроры. Коды зацепок. Доступ источники сигнала спасательной капсулы 4. Какие-то, короче, капсулы 4, источники сигнала. У нас это какая вообще капсула-то? 12, алло, мы вообще не то читаем. Мы вообще не то читаем, если честно. Чертежи, бабла, областное снаряжение не надо. Что-то нам ничего не загрузило в КПК, если честно. Координаты сигналов повреждены. Приблизительное расположение источника передачи записано в базу данных. В базу данных захожу. Загружены данные, ищу. Коды зацепок. Может быть, я уже прочитал. 6, 7, капсулы 7. Так у нас 12, алло, ёпты, капсула-то. Выживший соврор. А вот бортовой журнал предпомощника дан без капсулы 12. На самом деле я не доктор и никто... Ч ⁇ Что я написал на моем удостоверении Это все фигня моя. Современные доктора читают диагноз компьютера. Для этого вполне подойдет интернет. на что по уроку если ты не подключен к основной сети? Я истекаю кровью у меня на руках растут светящийся зеленый нарост. И я провел э, сканирование и мне пишут, что у меня раздражение кожи. Ребята, кто не знал, у нас... По сюжету, короче, планета заражена. Планета заражена всякой бякой мне в водички бахнут водички нету с собой. И деньги кончились все. Ничего страшного. У меня запас есть воды с собой, если что. У меня есть с собой запас воды. Так, давайте выдвигаемся на следующую капсулу. Ребята, кто не знал на планете заражений, инопланетяне для того, чтобы капсула вон капсула. Камера, камера, камера, мне нужна спасательная капсула. Вон они, вон они. Капец, я маяков Он натыкал. Засрал весь океан, Цинкуля. Цинкуля засрал весь океан. На самом деле, представляете, засрал весь океан. Ребята, короче, вкратце про сюжет. Типа, короче, инопланетная раса, очень развитая. В свое время поселилась сюда. Здесь был вирус. И здесь у них вроде как какой-то офигевший рыба, здоровый вообще главарь. Босс, короче, смотрящий. Которому ты тарелку на зоне не, не, ну, нифига не просверлишь. Он очень лютый. Он крутой. Он может разговаривать, короче, почти как человек. Представляете? Вот. А, инопланетяне изучают его, короче, там то ли жидкость, то ли, короче, какие-то выделения, то ли, короче, чё. Непонятно. Она помогает нам избежать заражения. Заражение, ребята, понимаете? Наша цель а, найти вот этого чувака и, короче, снять себя заражение. С планеты нам свалить не удастся, пока мы заражены. Нас а, снесет система ПВО а, покруче а, любой там нашей С-400 300 из 500. Просто вышибит мозги нагуха. С планеты Никто не ни, ни у нихера у него обломков уже насканировал, не себе. Так, ну конечно, мег кто там. Нам мы сейчас пока выдвинемся на капсулу. Вот, вот свалить отсюда не получится, ребята. Свалить отсюда не получится. Я Сейчас посмотрю я эти обломки изучал, но я уже здесь изучал очень много, ребята, очень много чертежей уже собрал как бы. Они к сожалению видите, типа ну Которые проюзаны все равно помечаются Так капсула, капсула, капсула, не отвлекайся в... А это жилище нам не надо Где капсула? Вот вижу Ля, вот в этих такие ништяки лежат, ребята блять Ну ничего, ребята, я насобираю Так, без вас просто буду плавать, тупить в монитор Смотрите, насобираю столько, что копец просто на автоматике Давайте выдвигаемся к следующей капсуле, капсула номер 13, не очень такое счастливое число, кто-то скажет, но в принципе, зато было 13 апостолов, на самом деле 13, 13 это не такое уж... Какое-то жесткое прям число, типа такой, нет, это жесткое число, не стоит его Вы, ребята, обязательно пишите в комментариях, нравится ли вам прохождение по позитивнее как бы, да, что мне делать Мне кажется, в прошлую серию я немножко подзатянул, нет? Или как-то эмоций мало было, или просто мастер на работе без силикона не зашел короче, в одно место Поэтому я грустненький был, как бы ну так, чуть-чуть, без шуточек, прибыльчик У меня Олег не сдох Олег, ты живой? очень хорошо, ты не протух С Олегом все нормально, здрасте, Эдген Это сосед Спокойно. Олежечка живой, все хорошо. Мы сейчас будем выдвигаться, короче, ребята, я прям изучу следующую капсулу с Олежеком. С Олежиком, с братиком. Изучим. Мы же с ним вообще братаны прям. С, с детского садика. С детского. Володьку жалко, конечно, хороший пацан был. успелся ну, спился, ребят, спился. Че? Водка свою бьет. Так, смотрим. Мне кажется, я вам не даю погрузиться. вот эти штуки стреляют. Спокойно. Без паники, слышь. Это мой район. Так, вижу. Здесь, кстати, тоже обломок где-то должен быть зацеплены Короче, яйцами зацепился за сук. Вот они, спит-барсук. Где-то здесь тоже, ребята, я обломки. Я знаю, что на вот этом пеньке где-то обломки. Крупные достаточно обломки, кстати, такие. Большой корабль там. Ля, вот что свет, что есть, что нету. Ребята, дай-ка я вот здесь кемпинг на грибочке устрою, как Супер Марио. Мне надо водички хап хапануть, ребята, а то я откисну. Я надеюсь, у меня воды прилично. Две бутылочки еще воды, в принципе, есть у меня. Да, воды, конечно, надо побольше собрать на самом деле. Хавка как-то не так сильно тратится, а вот вода что-то уходит. Хотя вроде фильтрованная все дела. Ну не суть, там хватит, в принципе, на путешествие, ребята. Давай еще вон туда сгоняем. Посмотрим, что там. Серия такая, поживи, больше плаваем, больше морем, больше шутим. Ребята, обязательно пишите в комментариях, нравится или нет. Обязательно. Следующая, ребята, у нас серийка сирий, будет такая. Мы, короче, выдвинемся на остров, и я покажу вам, где эта огромная пушенция, которая все сбивает. Капсул 13, внимание. Капсул 13, ребята, внимание. Опачки. Давай, погнали изучать. Ты кто такой? Я, кстати, медузового ската не изучал так. Я его, по-моему, так и не изучил ни разу. Ты, ну, пожалуйста, можно тебя изучить? Да и пошел в жопу, не более ты хотел. Нашелся, слышь. Инст, и, инст, инстаграмовый блогер Не подписать, ни авторов, ничего, не ни дать, не взять Ага, дра сверху, понятно Берем, КПК-шник Голосовой журнал эмиссариата с капсулы 13 Отсканировать больше ничего не могу, нет, ничего не могу Ребята, нам вот эти капсулы надо шарить Они по сюжету очень нужны, ребят Ну давай, ну пожалуйста, ну давай Я тебя тоже -то в аквариум посажу Ты что, ты пришел в пень? Не даешь, не хочешь потом, вот Без пива не дает она, ребят Без пряников не заикаривай, Так, поехали Мотылек, залази, пожалуйста, побраски. Спасибо. Что там пишут, ребята? КПК-шку чекаем. А, координаты сигнала повреждены. Приблизительное расположение источника передачи это мы про то посмотрели. А вот журнал с капсулы 12. По-моему, это тоже не то. У нас же 13-я капсула, камон. Чертежи мне, наверное, дали. Снаряжение, как вам воздушном капсулы, шмапсулы. Возможно, какие-то выжившие вороги, это все. Это 12 -е. А вот, капсула 13, вижу, ребята. Что на капсуле 13 вообще происходит? Начата процедура запуска спасательной капсулы. Вход в планетарную атмосферу. Хасар. Мои создатели-хранители, вседержатели миров, дайте мне сей день повседневных благ моих. Как и я дарую тем, кто ищет благ от меня. Ля, это какие-то баптисты, прям, это какие-то баптисты. Внешние температуры приближаются к критическим уровням. Хасар, укажи мне путь в жизни истине и любви, ибо со мной сила, я един. Ныне и во веки веков Столкновение неизбежно Хасар, жизнь это игра, в которую вселенная играет Сама собой, я закончить А закончил играть Этой кучкой плоти Верните меня Why, ребята это, ну, это, короче, предсмертная, как я понимаю Типа, да, он типа, хасар, хасар Братан, езжи, сыщи, я отъезжаю, брат Ну, что-то вроде этого Блин, виды красивые Я здесь, наверное, пацаны, ну типа, камон я, я же на права не сдавал, я права купил Поэтому я вот здесь полечу я не буду там ехать, я вот здесь уж плечу, потому что, ну, знаете, правокуплены все дела. Так. Блин, воды не очень много у меня на самом деле осталось. Воды не очень. А где у меня все эти? Мы бы еще заскочили бы, какие-нибудь чекнули бы, ребята, этим. Обломки. Обломочки бы. Хотя, возможно, что нет. но радио нет. Радио у нас слева высвечивается, что типа вот... Ух ты, обломок, смотри какой. А нет, это не обломок. Мне показалось. Опа, а вот это что такое? Опа, на опа, на, опа, опа, Опа, На мама все что такое? Фрагмент стыковочного шахта. Ну, спасибо. Я стыковочную шахту, ребята, вы не поверите. Я на нее потратил около 6 часов. Я, наверное, около 6 часов потратил на стыковочную шахту. Вы не поверите, я просто ее искал. Я все излазил. Я все, ребята, излазил. Не мог найти ее. Спасибо. Она вот, видите, валяется теперь везде. Это, как всегда, когда не надо, пожалуйста. Ой, это что такое, нифига себе какая то типа скульптура, или, возможно, это камним, кто там меня бьет? 61 у этого, кстати, я зря выпендриваюсь, можно и откиснуть так. Так, что данные сонаров есть? Нет каким-то. Это металлолом. Это простой обычный. Ай, вот сейчас стрелять по мне будет, надо уходить, вот так делать. Надо дрифтовать, ребята. Видите, вот эта штука, она стреляет. Пошел ты. Вот эти не, не такие уж и опасные. А ближе к базе, что ли? У меня я не пойму, у меня сканер же работает. Почему у меня типа координаты перестали показываться? Вот эти желтенькие. Сканер же работает на полную катушку. Блин, ребята, столько ресурсов я пропускаю в сериях. Типа, но ну это ничего страшного на самом деле. Типа, вот это плавать постоянно тоже ресурсы собирать. Не особо кому-то интересно, я думаю, будет. Я бы, если честно. Во! перестала, она мне насканировала. Ребята, будем мы брать в основном только крупные. Мелкие брать не будем. По воде туго. По воде туго, можно в принципе заскочить на базу. У меня вроде как НЗ-шка воды есть, капец, она на изучала. Смотрите, что. И это все представляете? Это все какие-то заброшенные, то ли корабли, то ли я не знаю, что это. Это что такое? Это что бак опять какой-то? Ля в лицухи столько. А это мой, это мой этот э, подсвечивается, ребята. Да, мы успеем на базу заскочить. Нам, кстати, по пути. Это мой люк под, подсвечивается топл. Кстати, вон там так и не достроил кусок, надо строить для него свинец ну или этот нужен да свинец свинец а я весь свинец угрохал давай стыкуйся thank you brother. и почему-то когда вот сюда я при, при, пристыковываюсь у меня короче подвисает почему я не знаю честно Давай погнали, погнали, погнали, погнали, погнали, погнали, погнали, погнали. Ресурсы сейчас все быстренько выкинем. Так, где у меня этот самый? пемч пемч? А что я принес вообще? А что я принес? Что я вообще принес? Ага, драк я принес. Окей. Серого окно литья алмазы. Подожди, дай дай собраться. Дай собраться, дарк металлу все здесь у меня. Редкие металлы. Вот. О, здесь уже. А, нет, на одну ячейку можно положить. Давай золотишку туда кинем. Пойдет, потом у меня титан, свинец. Вот по свинцу у меня, конечно, да, проблемка. -ко. Литий. Где у меня свинец? Капец, вот он. Свинец и. Э, титан у меня здесь свинец. Ой, свинца, как мало. Потом, короче, Титан, его, в принципе, жопа ешь, но он тоже улетает очень быстро. Вот это сюда, вот это сюда, вот это сюда, вот это сюда. Олежка, как ты, брат? Олег, как ты там, брат? братья как ты, Олег? Олежка, братан, как ты? Как тебе наше приключение вообще? Прикольно было, брат? Нет? Прикольно было, Олежка. Да, Олежке нравится. Короче, солягу мы. Солью вот сюда кидаем. Оп, хорош Давайте, ребята, я, короче, пойду быстренько Голод удалю Да, жажду удалю э, Этим самым, скажите, скажу Этой, Ляна, строил тут базу, слышь? Жажду удалю себе дынкой, ребята, пойду Ну, потому что, типа, воду тратить Мы, может быть, пару бутылочек с собой возьмем У меня, кстати, еда тоже уже просаживается О, биореактор, понимаю Берем, берем, берем, берем Едим, едим, едим Отлично берем берем едим едим берем берем берем но не едим достаем нож и начинаем играть э -э, в белоруса начинаем виталика играть ну Давай, пожалуйста, семена, наделайте семена, семена. Во-во-во-во, пошел, пошел, мазута, мазута, пошел, мазута, пошел. Хорош. Теперь берем вот так, ребята, и засеиваем все опять. Потому что что посеешь, то и пожмешь. Если ничего не посеешь, то ничего не пожмешь. Реактор не активен. Яйца, ребята, на самом деле топ. Яйца топ. Просто вот сюда яйца кидаешь, и это капец какой-то. Я видите, сколько яйца наворвал? Яиц, яиц, яйков. Активен, видите, он сейчас насчет их активно переумалывать Там будет, короче, просто супер коктейль. Так, Алешку не закинуть в реактор. олешка брат, не переживай. олешка брат, не переживай, все хорошо у нас. Я тебе никуда не закину. Реактор никакой. Не бойся, не бойся, брат, все будет хорошо. Давай закинь. А, я уже теперь не смогу только маленькими добью, да? Ну, маленькими добью вот этими семянками. Хрен с ними, надо вот это яйцо убрать. Яйцо безумно много места занимает. Кстати, в комнате сканирования можно, ребята, также поставить им скажите мне вам скажу эти а -а -а, вот здесь да чтобы яйца искала да, чтобы представляете, яйца, чтобы искала, вообще топ, да, на самом деле. Так, погнали, ребята, быстренько выдвигаемся, быстренько выдвигаемся. А у меня, кстати, ремонтный набор с собой, не с собой. Так, почему я отсюда постоянно бегаю, а не отсюда бегаю? Блядь, я опять мотылек потерял. Цинкуля, не паникуй. Не паникуй. Когда я один играю, ну я спокойно, я вот реально не путаюсь. Да еще и с работы, ребят, сами вот Ты дебил ты или что? Где у тебя стыковочная капсула? Дурачок ты. Она у тебя возле центра всегда должна быть. Понимаешь, я строился с каким намерением, чтобы, чтобы далеко не бегать. Центральная база. Одна стыковочная шахта, вторая будет стыковочная шахта. Пошел, там еда, там локатор. Тупой, что ты не можешь запомнить, идиот. Вот, прямо, для себя же, для дебила сделал. Одна стыковочная шахта, другая стыковочная шахта. Э, слева б -б -б -б -б, изучалка, справа э, похавалка и это. Ну, капец, он ну, не может запомнить. Реально, ребят, не могу запомнить. Так, ремонтный набор у меня накрафчен. Здесь у меня что? Это 92%, ну, в принципе, давайте его поставим на троечку. Где ремонтный набор на троечку. бахнем? И сейчас быстренько сразу его под подшаманим. Капец, ребята, лицуха лагает у меня, если честно, ребятишки, братишки. Ну, как бы пираточка лучше работала. Серьезно? Ты не хочешь ремонтировать мотылек? Мы же пробовали, воду все Ох, у меня здесь разрослось. Разрослось у меня здесь. Мы же доставали. Во! А с этой стороны достает. Ну и в чем прикол тогда? В чем прикол-то? В чем прикол-то? Непонятный. Бред поехали так вижу обломок один вижу обломок 2 ребята давайте пару обломков зацепим если что может быть в следующей серии изучим все обломки мы сегодня скатались с вами на две капсулы покатались а, возможно сделаем и серию про остров а потом обломки поизучаем но это видите такой обломок в принципе мы обломки можем все пробежать сейчас быстро Видите, мелкий обломок. Ну чего ты его мне помечаешь? Это грудные металлоломы уже давно никому не нужны, реально. Абсолютно. Кстати, радиус действия около 500 метров вот этой штуки. Вот этот обломочек тоже такой небольшой, да? Ну как бы большенький такой, ну не, не прям здоровый. Я его уже тоже по-любому весь изучил. Исковырял. Конечно. Он возле базы, ёпты. Капсула. Вот видите, обломок он тоже. Это какая капсула у нас интересная? Он тоже, кстати, большой обломок. Ничего такой. Шесть. Она у нас тоже в записях есть. Видите, как мы быстро с вами в сюжет пролетаем? Как будто изучили. Вот этот кусок здесь, по-моему, резак мне нужен был, да? Здесь, по-моему, резак надо, ребята, было мне. Я, по-моему, сюда приплывал. Здесь нужен резак. Смотрим, ребят. Осколок. В всякие ништяки, краба, руки, ноги, головы. Модули погружения и так далее, и так далее, и тому подобное. Очень много всего. А, я здесь был, ребята. Я здесь был, Ну, давайте с вами сплавим. Но я здесь был. На троечку фонарик, будьте любезны мне поставить, пожалуйста. На троечку. Спасибо. Спасибо, спасибо. Глайдер берем, погнали. Просто фонарик. Видите, я здесь. А, ну он спавнится. Они тут, ребята, по-разному спавнится на самом деле. Типа, камон. Вот ты, короче, уплыл, например, сколько-то дней прошло, да. Она опять запечатывается. Типа. Я не знаю, в чем фишка, короче, такого. Да, я вниз был, там сейчас электричество будет. Ля, можно вот эту карту убрать? Видите? О, здесь проход был. Здесь еще в одном обломке, ребята, я помню, что прям электричество было. Видите, вот сканеры горшков, пожалуйста. Сканируй горшочки и будут тебе горшочки на базы. Здесь, конечно, так, у меня, в принципе, все хватает. М -м -м, резачок, Ну, дверь-то мы порежем с вами, ребят, чтобы вы вообще хоть ну, понимали, как это делается. Чтобы вы хоть понимали, как это делается. Давай. Олежка. Брат, будем взламывать дом. Погнали. Давай. А ты что, эту дверь не хочешь взломать? Ты эту дверь не хочешь вырезать? Не хочет он эту дверь вырезать, да? Понимаю. По-любому здесь есть дверь, которую можно вырезать, ребят. По-любому. Я вам говорю, а, я, а нет, смотри-ка, здесь получается, короче, почему-то не обновилось. Видите, я дверь здесь уже вырезал, я здесь уже был. А этот дверь почему не вырезается, интересно. Здесь я уже тоже сканировал. Сканировал, сканировал, да не досканировал, это что такое? Фрагмент сборщика транспорта, да, это я уже тоже собирал, все здесь. Ребята, ну просто, как, как говорится, вам для интереса, да? Вот, давайте сюда. Видите, ток, не ток. Видите, открытые капсулки. Достаточно болеет. Это что-то что такое, кстати? Титан. Спасибо. Отсюда не выпало Нет, отсюда не выплыть, к сожалению. Отсюда не выплыть. Не выплыть отсюда. Ну ничего. Блин, главное не это самое, скажите мне, скажу. Не задохнуться. Чтоб только мне драхнуло. Почему-то я думал, что они как-то, типа, по, как под Но я знаю, что, ребята, эти респавниться. Инструменты всякие, они реально респавниться, ребята. Они реально гиппавнятся, потому что я что-то подбираю, а потом через какое-то время что-то опять появляется, типа. Плюс еще вот эти, короче, знаете, хищники тащат, ребят. Хищники реально тащат, короче. Они прям в зубы берут э, какие-то фрагменты и прям Welcome таскают. Вот обломок, видите, изучили обломок. Не бы, вон тоже, а, мы этот изучили, да? Конечно, я понимаю, хочется экшена, хочется глубины. Ребята, обязательно все будет. Ну, вот сейчас смотри, летчик, да, мы уже где-то что-то можем погружаться. Вон тот, что там, давайте вон ну, туда справа посмотрим, что там. А, понятно, что интересно, когда глубоко будет давить вода. Ребята, вот соберем краба, соберем судмарину, пойдем по таким глубинам, где алмазы валяются кучами... Где вообще капец? В лаву пойдем. Плюс я знаю, мне, короче, так посмотрел. Интересное место какая-то секретная пещера есть. Там вообще тоже круто. Видите, ну такой себе вот обломок. Ну, что здесь изучать, да? Ну, вот неинтересно, ну что это? Я его изучил уже, как бы. Ну ладно, серия, если у нас будет называться типа капсулы обломки, типа того. Посмотрим, просто что есть интересного. Можно, конечно, поставить где-то, знаете, типа э -э сканирующую камеру, типа небольшой домик, еще где-то подальше, чтобы он там сканировал. Вот эти тоже, да, показывают обломки. Ну чё? ну что здесь? Ну ничего нету толком. Ну, что это, мелочь. Мелочь, ребят. Реально, я здесь все уже это изшерстил, излазил, изнырял, как говорится, избороздил. Че это? Маленькие обломки, видите? И знаете, в чем фишка, ребята, какой, типа, ну, скажите, я вам скажу, какая подстава? Ты, короче, когда заходишь в игру, выходишь из игры, и потом вот это пропадает. Она должна по новой все отсканировать. Яйцо, яйцо, яйцо, яйцо, я не могу пропустить, потому что это энергия. Энергия, это же наше все, это жизнь. А то ночью, у меня, знаете, бывает генератор, как отключится, везде темно, становится страшно. Он говорит там, типа, no power, и все-все выключается, станок, верстак, все и выключается реально Все выключается вон там видите я вот помечал нужен резак ребята видите вот я помечал нужен резак вон там пометка и написано резак это какой-то вялый о -о осколок если честно вон видите обломок ну, такая шляпа на самом деле какая-то давай сгоняем туда где я помечал где я помечал что там вот там по-любому что-то топовенькое будет более-менее ну по крайней мере не уайпаж пош... отстань Уйди, противный. Ты не в моем вкусе. Еб... Да, здесь, видите, надо резать. Так, резак. Бывает, короче, такая, ребятишки-братишки, подстава, типа. Ты думаешь, надо резать дверь. А там, короче, проход. Давай посмотрим. Там проход где-то есть секретный. Ну, не то, что секретный. Бесит вот эта карта. Просто можно мне фонарик, по-братски? Спасибо. Так. Здесь что-то изучал, а ну вот дверь открывается, да? А дальше резать придется что-то или нет? Видите, я сколько натячал. Здесь, ребята, ресурсы лежат для крафта в основном. О, водичка. Ресурсы там, типа, знаете, вот Ноги, руки всякие, короче Модули погружений модули электричества Стазис пушки, там Это лазерного резака Вот, видите, фрагмент А я его уже собрал А я его уже давным-давно собрал, но он еще попадается местами Он еще местами попадается Поэтому, как бы, ну Видите, open world, открытый мир А, зашибись Открытый мир, ребята, и типа, чтобы игрок э, Так или иначе все собрал, все нашел а, Вот так вот разработчики Это делают, ребята, они раскидывают все О, соль Я, парень, просто вижу соль, ложу в карман Ну, простите, не мог, ну не удержался Не удержался, не удержался Что у нас еще там есть? Резак еще, вот, ну давайте еще на один резак Сплаваем, посмотрим В принципе, тема вот такая у нас сейчас тут Здесь тоже, видите, все валяется, валяется. Где-то на пеньках были здесь корабль, где-то был на пинках, ребята. На пеньках где-то был корабль. А, это остров у меня, отметка Резак, Резак, Резак, видите. Ну, ребят, вот такой формат как бы, да, обломки и эти. По обломкам, ребята, мы отдельную прям серию давайте как-нибудь сделаем. Видите, обломков сколько? Ну, это дичь какая-то. Мы их обязательно как-нибудь проплывем. Одну серию, так скажем, пропустим, ребята. Побегаем по суше, посмотрим ПВО, попробуем открыть систему защиты. Там, короче, контентик будет тоже такой нормальный. Интересные движухи будут там, на самом деле. Потом как-нибудь опять еще поплаваем, выберем вот эти вот, короче, штуки-дрюки. И обязательно поплаваем, поныряем. Потому что здесь вот, как бы, ну, что э, в этих обломках? ребята в основном инструмент который нужен для крафта его как бы ну да так пособирать поплавать интересно но как типа вот для просмотра зрителей, ну вот плавать его смотреть ну не знаю в принципе можно с одной стороны с одной стороны может быть и можно видите сколько их тут очень много мелких там всякого фигни валяется видите вот ну чё дом милый дом ребята заебись я припаркался у меня дети смотрят эту, эту фигню вазе Олежка, брат, Олежка. Давай, вот на вот этом эпичном фоне растительности и так далее. Ребята, реально вам огромное спасибо за просмотр, ребят. Спасибо огромное за лайки. Олежек вам тоже говорит спасибо, скажи спасибо бен об стенку скажи спасибо зрителям за лайки и за комментарии сказал спасибо молодец ребята обязательно обновим э, доску ребята если честно мне хочется сделать новую большую короче и там поставить полочку кораблик мишку чтобы короче оформить ее по другому здесь она конечно круто смотрится и ее часто будут видеть потому что здесь используешь вот этот изготовитель но можно где-то прям отдельную сделать и тогда туда заходить там захши там прям такая доска полочка кораблик стоит короче пишите тоже в комментариях как лучше сделать на Самом деле пишите обязательно как лучше сделать я сохраню игру. вот так вот сделаю ребят спасибо огромное за просмотр большой пальцы вверх если нравится прохождение ребят обязательно делитесь плейлист создан ссылочка будет тоже на плейлист в описании ребят всех обнял поднял покружил поставил на место до свидания мои водолазы люблю целую цинку забыл сказать